Теперь давайте немножечко поговорим о тренировках. Мы уже сказали, что тренироваться для того, чтобы мышцы росли, не нужно каждый день раз. Нужно да, после дня тренировки двое суток восстановить на процесс Некоторых даже за трех суток. Поэтому тренироваться нужно полноценно. И давайте поговорим, что такое полноценная тренировка. Это когда, если вы решили мышцы свои наращивать, вы выбрали на себе те мышечные группы, которые нуждаются в укреплении. И вы начинаете с ними работать как? По максимуму, на пределе своих физических возможностей, а не как иначе. Если вы поработаете не на 100%, а там на 50%, вот ну, этот палочкой поставит, тут немножко так, поддерживает, тут немножко ручками покручивает, то никакого отношения к наращиванию мышечной массы не имеет. Суставчики будут хорошие. Да? Небольшая там, нагрузка, скажем да, так, для определенных мышц она будет. Но если мы говорим про сильные мышцы, то вот эти нагрузки никогда вам сильные мышцы не дадут. Сильные мышцы дают нагрузку, которую вы делаете по максимуму, на 100%. Причем, как выбирается эта нагрузка? Физиологи, которые проводили исследования по нагрузкам, они выявили определенную закономерность, что когда мы делаем какую-то нагрузку, допустим, в какой-то вес. Нужно подобрать такой вес, чтобы вы могли, ну, от силы сделать вот так вот, 8 12 повторений, не чаще. Ну, самое простое, да? Например, хотите вы просто поприседать. Вот так поприседать вы можете сколько раз? Ну, хоть 100. Согласны? И при этом движении, ну, да, суставчики работают, часть мышц работает. И когда я буду приседать сто раз, я в лучшем случае натренирую выносливость своих мышц. И может быть, ножку усилить износ своих суставов. Пожалуйста. Есть люди, которые могут так делать. Если я хочу иметь себе сильные бедра, сильные були, то я должен себе сделать какой-то груз на плечи, да, например, взять штангу и подобрать себе такой вес, чтобы я мог вот всего в шесть раз подняться, но уже там, или восьмой раз, к примеру, так, что вот уже, ой, на сил вот чтобы по максимуму. Вот идея понятна? Любая мышца, какой бы вы ни стали работать, хоть брюшной пресс, хоть, допустим, бицепс, Главное, чтобы на восьмом поражении, или на десятом, вы уже его делали просто из самых последних сил. Вот только при таком условии, когда вы полноценно тренируете по максимуму, мышца будет работать. То есть мышечное волокно должно сократиться по максимуму, иначе оно дальше расти не будет. И что нужно делать? То есть каждый раз вы будете замечать, что вот вы день потренировались вот так, Потом у вас получается два дня идут на восстановление. Именно когда вы по максимуму свои мышцы нагружали, там пошел сильный такой катаболический процесс, организм сказал, ничего себе, тут мне как хозяин-то напряг. И потом начинает два-три дня что делать? Восстанавливается. Так вот ваши мышцы, еще раз повторюсь, они качаются не во время тренировки, они растут и становятся большими, крепкими только в процент отдыха. Поэтому если отдых будет неполноценный у вас, и вот в эти два дня вы не будете правильно высыпаться, у вас не будет достаточной воды, не будет правильного питания, как бы вы хорошо ни занимались, вот если вот этого не будет, хорошей мышечной ткани у вас не будет никогда. Секрет, понятно? Мышцы растут не во время тренировки, еще раз повторимся. Мышцы растут после нее. И это гораздо важнее, даже чем немножко Но без этого это тоже бессмысленно. Поэтому что вы говорили ученые? Если мы делаем 4-6 повторений какого-то упражнения, в основном растет сила, да, которая... Делаем повторения почаще, примерно 10-12, там, 10 там растет уже выносливость. Делаем количество повторений упражнений еще чаще. В принципе, можно вызвать у себя перенапряжение. Поэтому оптимальное количество повторений это среднее среднем 8-12. То есть мы должны подобрать такую нагрузку для конкретной мышцы, чтобы вы могли сделать всего 8-10 повторов. Если вы можете сделать 15, нагрузка маленькая, смогли сделать только 4-6, нагрузка для вас какая большая. Принцип понятен? Как вы допустим, даже размер штанги посмотрите. Пойдемте дальше. Когда человек нетренированный, то ему достаточно сделать максимум за повтора. Вот так. 8 раз присели. Через него рух, да? Потом немножечко отдохнули, пошел повтор. И еще раз. 8 раз силы сделали. Вот этого достаточно. Два дня ваши, допустим, мышцы бёдра, да, не отдыхают. Допустим, понедельник тренировку сделали, в четверг вы делаете только вторую тренировку. Это к разнообразию того, что вы делаете здесь в достаточно леготерапии. Может про мышцы говорили немножко, да? Должно какая быть разнообразие в жизни, да? Не только в планке стоять. Жизнь должна быть немножко разнообразной. Вот. Если человек занимается профессионально, то можно делать четыре подхода, да? На какую-то мышечную группу чаще не надо. Вот от двух-четырех подходов на одну мышечную группу достаточно. Ну, самый простой пример. Решила женщина, к примеру, да, показать, что она мужика в руках тоже может унести. Или сама стенку переделать. В общем, бицепс ей нужен. Нашла на гантельку и смотрит, да. Вот четыре движения сделала, уже не могу. Так, вес или Сделала, Сделал, допустим, там вес поменьше. Сделала 15 упражнений, да, вес что маловато. Подобрала такой вес, что нам Ой. последние там упражнение, 6-8, сделала через всего на ваш. Вот, сделали один подход, минутку отдохнули, сделали второй подход для начинающих, а потом еще парочку подходов сделали, да? И потом однажды пришел мужик, вы ему так показали, он понял, хорошо, дорогая, я так шучу. Но нам важно, да, не для того, чтобы он бицепс увеличился, а чтобы этот бицепс помог вам, к примеру, хозяйственной сумки нести да, из магазина чтобы там часть ваших мышц, она нагрузка, почему она нужна мышца, давайте так вот образом. Вот Сан очень любит позвоночник, да, согласны? Все вертикальные нагрузки, они передавливают вот эти межпозвонковые диски, согласны? Так что у вас никогда не было крыш, если вы будете заниматься тем, что будете укреплять свою мускулатуру, то часть этих нагрузок, да, будет врач что на себя? Мышцы. Это просто большая экономия финансов. Он только для этого может предложить мышцы укреплять. укреплятия. Да? правильные мышцы, мышцы живота. Не, я сейчас не о том говорю, как у культуристы, которые качаются, а просто о том, что если у вас будут крепкие мышцы спереди и сзади, большую часть этих нагрузок вертикальных Вот на себя брать не только позвоночник, но и мышцы. А у нас годами да, такая ситуация, что мы ночами не спим, воды мы не пьем, питаемся неправильно. Наши мышцы атрофируются. Святое место пусто не бывает, и на ослабленные мышцы приходит другой продукт, который называется жир. Да? И мы все с годами там, к среднему возрасту, как пингвинчики все такие, такие, рыхлые, замечательные, да? вроде вес такой, 60 кг, но в этих 60 кг, образно говоря, больше жира, чем мышцы. Такое вот задача, задача, не нужно обязательно снижать вес, нужно заменить одну ткань куда? на другую. Вот для этого мышцы хороши. И мышцы нужно да, тренировать разными способами. Поэтому помимо, скажем, таких вот, скажем, ежедневных нагрузок, должны быть сильные силовые нагрузки на какие-то отдельные мышцы, которые хотите. Но они должны быть по такому принципу. По максимуму. Тут понятно?